Всем привет, с вами канал 20FPS. Сегодня мы посмотрим бой на французском премиумном тяжелом танке восьмого уровня ФЦМ 50 тонн. У нас карта Ласвель, стандартный бой. Без арты, что немаловажно. Как то на встречном режиме, поедем в город. Без арты можно поехать в ущелье, но там болото, проходимости никакой. Тем более картонный танк поэтому нечего там делать Туда можно поехать типа, таким как т-34 т-29 пошли. там от углов поиграть тем временем появляется первый засвет пытаюсь по нему отработать 90 наш подсвечивает но что-то подсказывает что долго он там не проживет т-34 делаю по нему шот Далее выцеливаю 90. -ка. Он что-то там где-то то ли за камнем, то ли в ложбинке. Не могу его выцелить. Наш 90 погибает. Мы остаемся из подсвета. света. Обратите внимание на миникарту. Часть у нас команды уехала в ущелье. Часть тяжесть стоят на этом бугорке, пытаются там все отстреляться, горк никто не едет. Между делом ломаю домик, чтобы пытаюсь просветить хотя бы Т-34, вряд ли я высвечу, но хотя бы Т-34 просветить. У меня ничего не получается, тут замечаю, что сзади вражеский бульдог прорывается на нашу сторону, если он меня сейчас подсветит, то я тут, наверное, долго не проживу. Благо наши тяжи справляются, забирают его. Наконец-то Т-34 кто-то подсвечивает. Дезжаю за куст на 15 метров. Пытаюсь по нему отстреляться. Но тут ловлю лампочку. Пытаюсь назад оттянуться. Замечаю, что вражеские тяжи уже проехали город, уже едут к нам. Выезжает Т-10 Даю ему убор Они согрелись на нашу лору, забирают ее Вместе с бульдогом И 10 разворачивается Пытаюсь тут как-то прижаться к домикам И даю ему последний шот Забираю, один есть Сзади меня группировка танков как стояли так и стоят Город надо подчищать Депись продвигается. Нужно как-то помочь. Кликаю на миникарту, пытаюсь призвать их, чтобы они подъехали в город. Но я так понимаю, что все там не Тем временем подсвечивает Т-34. Он шотный, надо его забирать, чтобы он не накидывал нам в борт. Я уж выстрел Не попадаю Второй мимо Третий промах Да как так Все таки его АМХ-30 забирает Опускаю взгляд на миникарту, Вижу что подъезжает Два тяжа Вафля здесь перестреливается с ружкой Надо ружке помогать Стреляю в него фугасом с пробитием. Пока на перезарядке надо дать еще один шок. Фугас нормально ходит. Вы слышали это? Броня не пробита. Куда я попал в ствол и куда, не знаю. Как я умудрился и не пробить фугасом. Все-таки второго забрали. Вижу японца, сразу заряжаю. Под калибер. Ружка наша от него погибает. И я его добираю. Вижу АМХ 30 со ССР. Нужно ему срочно помогать. Ружка, которая погибла от, от японца. Материцы в чате. Другая тяжей. Знаю, кого именно. <смех> Даю что-то СУ. Пока думаю, что он на перезарядке надо дать второй. И добираю четвертый фраг. Четвертый готов. Сейчас бы мне, наверное, нужно было ехать в сторону их базы. Попробовать зайти в спину тем, кто в ущелье. Но я почему-то принимаю решение вернуться своей базе подтягиваемся на базу у нас 90 противник светился в кишке на центре но он по мне не стрелял оттуда так что я понимаю что его там нет вопрос где он либо он сейчас через город зайдет к нам в спину либо он отправился туда же в ущелье наш 43 проезжает по кишке никого не находит 43 нашел 90 почему-то он у них на базе там, он наверное ждал, что мы как раз приедем через город а мы вернулись на свою базу замечаю, что наш МХ-30 сначала двигался в нашем направлении, но потом сворачивает и уезжает по кишке в направлении их и базы я понимаю, что у нас здесь остаются только трое и начинаю нервничать Я под подкалибер, чтобы наверняка 103-го башню пробивать, потому что ббш вряд ли его пробью в щеки. Здесь уже не до фарма. Одна надежда сейчас на то, что МХ-3 Е25 зайдут им в спину и помогут нам, потому что в краём мы здесь вряд ли их сдержим. Они начинают поддавливать, я же тем временем пытаюсь откатиться дальше-назад. Ботцы нашего забрали, мы нас с тиграм остались здесь вдвоем. Ручки уже трясутся. Кидаю свертухи. Не пробиваю 103-го. Пытаюсь выцелить что-то. Опять не получается. Наши тем временем забрали там 90. -ка. Кидаю на ходу КВ третьего. Забираю его. Это пятый фраг уже. Здесь индеец на меня сагрился. Тигр стоит посреди поля, он никому не нужен, и этот гейтс начинает охотиться за мной. Смотрите, что сейчас будет происходить. Наши забирают сушку, и, наверное, надо было бы им вернуться сразу на захват базы. Но они что-то там менежуются. Понятно, то ли они к нам едут, то ли они просто там стоят. А нас с тигром здесь убивают. И вот видите на мини кажется, что происходит? Они доехали до середины и поехали обратно. Мэйк 30. Отличим они с Е25 выдвигаются на захват. Еще раз повторяю, ручки тряслись уже к тому моменту. Стреляю на окно, что никуда не попадаю. Вот видите, дейтс вылезает. Ему не нужен тигр, он хочет убить меня. Не знаю, чем я ему так понравился. Тигр на характере стоит посреди поля. Индейца опять вылетает и только в меня. Вставляет мне 16 хп. Тигр его забирает. Все, остался 11-103. Но у меня два подкалибера, И всего лишь 16 хп. Тигр тоже что-то немного там. Стреляю, пытаюсь в лючок ему выцелить. Не попадаю. Смотрите, что сейчас происходит. 103 отстрелялся. Пытаюсь его поймать на перезарядке. Выкатываюсь в наглую. Стреляю ему через каток с уроном. А он в ответ меня не пробивает. Если бы он меня сейчас пробил, то для меня бой закончился. Я уже расслабился. Стреляю второй раз и без урона. Но все-таки ставлю точку в его лючок. И это воин. Я думаю, вы понимаете, какое было у меня напряжение в тот момент. И в награду за все это мой второй мастер на FCM 50 тонн.